Меня зовут Анна Неверова, я живу в городе Караганда, занимаюсь интернет-маркетингом. И это мой первый день обучения на онлайн-курсе «Имидж голоса и речи». А это моя первая запись. 18.30 в южной столице. Это рубрика «Давай сходим». Меня зовут Анна Неверова. О предстоящих событиях в Алматы и Астане прямо сейчас. Это моя крайняя запись на онлайн-курсе «Имидж голоса и речи». Последний день обучения. 18.30 Южной столицы. Это рубрика «Давай сходим». Меня зовут Анна Неверова. О предстоящих событиях в Алматы и Астане прямо сейчас.